здравствуйте меня зовут елена и вы на моем канале о вязании сегодня я хочу показать и рассказать вам вот про такой совсем простой легкий мотив который вяжется крючком такой мотив может связать даже совсем начинающий главное чтобы он мог связать столбики простые и столбики с накидами этот этот мотив Раньше вязали, несколько лет назад вязали из них сапожки, домашние теплые сапожки на вылочной подошве или на простой связанной подошве. Я этот мотив применяю не на сапожках. Мне не очень нравится сапожки вязать из них. А вот мне нравится из них вязать наволочки для подушек, пледы. Можно связать накидки на кресло, накидки на стулья. Ну, везде, где угодно. Можно и коврики связать. Если взять пряжу потолще, очень легко он соединяется, очень легко и быстро вяжется. И в этот мотив можно применить все наши остаточки. В этом мотиве 5 рядов. И у меня здесь на образце и вот в этом полотне 2 всего цвета вы можете взять все 5 цветов разные. Для того, чтобы связать нам такой мотив, нам понадобится вот такая дешевая кавказская пряжа. Я возьму такой вот ярко-коралловый цвет и белый. Крючок для этой пряжи я использую номер 3. Я люблю, когда все связано потуже. Так. И нам еще нужны будут ножницы, потому что связав один ряд, мы будем сразу ниточку отрезать и закреплять. Я пробовала вязать с протяжками. Мне это не очень нравится. Я сразу отрезаю и закрепляю. Вот уже несколько мотивов у меня связаны, и я потом, когда вот сейчас свяжу, вам покажу мотив, покажу, как я их соединяю. Соединять можно по-разному, можно сшивать, можно крючком связывать. Мне нравится связывать крючком. Это вроде как и быстро, удобно. Вот он у меня с той стороны вот так соединен. Вот они. Они потом, когда постираются, отгладятся, хвостики вот эти все спрячутся, и он будет совершенно ровненький. С этой стороны вообще все получается ровно и хорошо. Так, давайте начнем с вами вязать мотив. Первый, первый ряд я взяла поярче. Вот такая серединочка у нас. Для этого мы набираем, берем, делаем с вами скользящую петлю, наматываем на пальчик и вяжем 4 воздушные петельки подъема. Эти 4 петельки мы будем считать за 1 столбик с двумя накидами. Поэтому 4 петли подъема. Далее делаем 2 накида. И вяжем столбик с двумя накидами. Таких столбиков нам нужно связать, не считая вот первых воздушных петель, 17. В общем, вместе с вот этими воздушными петлями нам нужно связать 18 столбиков с двумя накидами. Вот в эту скользящую петлю. Давайте будем с вами вязать. Эту пряжу я выбрала, потому что, во-первых, она дешевая, она очень яркая, у нее очень яркие цвета, и она, в принципе, очень долго носится. Если вязать накидки на стулья, она очень легко стирается, очень красиво выглядит. Ну и, конечно, она не растягивается, как, допустим, если бы мы вязали из полушерсти или из акрила, который вот, допустим, детский акрил, если мы бы связали накидки на стуле, они бы у нас постоянно растягивались, тогда бы нам пришлось очень плотно туго вязать. А вот из этих ниточек можно вязать и посвободнее, потому что эти ниточки, они не растягиваются. Особенно, когда мы их вяжем крючком. Поэтому, может, кому-то не нравятся эти нитки, но вот так для домашнего, для хозяйства они очень хорошие. Так, сбилось. Сколько мы связали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Еще нам нужно связать 5 столбиков с двумя накидами. Так, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать и восемнадцать. Сейчас проверим потому что если мы ошибемся здесь в одном единственном столбике у нас дальше рисунок не получится 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 так. связали мы ряд берем вот за эту ниточку аккуратненько подтягиваем ее чтобы у нас вот здесь вот не было дырочки ну или не получится если совсем без дырочки чтобы она как можно была меньше ну и в то время чтобы у нас ниточка не порвалась так вытянули мы насколько мы у нас получилось находим вот в этих воздушных петлях самую верхнюю вводим в нее крючочек Сразу же вот здесь закрепляем вот эту ниточку и вяжем соединительный столбик. Вот мы закрыли наш первый ряд. Соединили начало и конец ряда. Закрепляем одной воздушной петлей крепенько. Вытягиваем вот так петельку. Отрезаем. Вот у нас первый ряд наш связан. Берем другую ниточку, какую вы там себе наметили. Я никогда не вяжу, не начинаю вот с того же места, где я заканчивала ряд, потому что здесь потом будет неровно и некрасиво. Берем, отступаем, допустим, ну 2-3 столбика. Я отступаю вправо. Так удобнее. Заводим крючочек между столбиками захватываем ниточку и вяжем 3 столбика 3 воздушные петли извините сейчас нам нужно связать пышный столбик у нас будет здесь два вида пышных столбиков вот первый вот такой у нас пышный столбик накид вытягиваем ниточку опять накид захватываем вытягиваем ниточку накид захватываем вытягиваем ниточку захватываем ниточку и протаскиваем ее через все наши вот эти петельки и закрепляем вот такой воздушный столбик. Эти воздушные столбики мы будем вязать с вами в промежутке между столбиками предыдущего ряда. После пышного столбика делаем одну воздушную, делаем накид и вяжем опять вот так 3, вот таких вот делаем петельки. Опять протаскиваем, закрепляем. Воздушная. Вот так нам нужно связать во все промежутки между нашими столбиками. И вот таких наших пышных столбиков у нас должно быть тоже получиться 18. Одновременно с этим мы с вами прячем внутри, вот здесь. Прячем наши ниточки. То есть ниточки наши вот эти торчать нигде не будут, а их видно совершенно не будет. Если останутся какие-то хвостики, после того, как мы вот их вовнутрь спрячем, мы их просто обрежем и все. Они у нас никуда не денутся, не распустятся и не будут торчать. Давайте будем вязать. Так, еще раз показываю. Делаем накид. Вводим крючочек между столбиками предыдущего ряда захватываем, вытягиваем ниточку, накид в это же отверстие захватываем, вытягиваем ниточку, опять накид захватываем, вытягиваем, так нужно сделать три раза, потом захватываем ниточку и протаскиваем через все петельки и закрепляем воздушная петля. Не забываем, что вот наши ниточки, вот эти, они у нас получается вот здесь внутри наших пушных столбиков и у нас их видно совершенно не будет один два три захватываем ниточку протаскиваем через и закрепляем так мы вяжем с вами восемнадцать Пышных столбиков вот таких. Вы не переживайте, если они у вас немножко закручиваются. В блюдце такое получается, ли в чашечку. Ничего страшного, когда мы его полностью свяжем, мотив, он у нас расправится и не будет сворачиваться вовнутрь. Так, забыла воздушную петлю. Костики уже все спрятали, они у нас, видите, вот внутри там, внутри наших столбиков. довязали мы с вами 18 столбик сделали воздушную петлю нам сейчас нужно закончить наш ряд мы вводим вот в первый вот здесь видите вот это наш столбик верхушечка самая захватываем ниточку и вяжем соединительный столбик хорошенько затягиваем и закрепляем воздушной петлей вот у меня тоже вроде как чашечка получилась но вот мы сейчас его расправим, растягиваем вот самый верх нашего. И все, вот он опять плоский. Ниточки наши, это левая сторона, ниточки наши нигде не торчат. Я опять обрезаю кончик нитки, потому что я буду менять цвет. Затягиваю хорошенечко. Вот она наша. Берем другой цвет. И сейчас мы будем вязать вот такие столбики, пышные. Я вам сейчас покажу. У нас их тоже должно получиться 18 штук. Также я не начинаю здесь в самом начале, отступаю, допустим, 1-2 промежутка. И вот в третьем, чтобы у нас не было вот здесь такой выпуклости, вяжем воздушные петли подъема сзади вот ниточку мы вот эту подтягиваем и мы ее тоже будем прятать вовнутрь наших пышных столбиков сейчас нам нужно связать пышный столбик из трех из трех столбиков с накидом незаконченных с одной вершиной показываю делаем накид вводим крючочек промежуток между столбиками предыдущего ряда вытаскиваем и провязываем у нас теперь две петельки на крючке опять делаем накид захватываем ниточку провязываем у нас теперь три петельки на крючке вот и делаем одну вершинку Далее 2 воздушные петли и в следующий промежуток между пышными столбиками мы вяжем опять пышный столбик с одной вершиной. 1, 2, 3, опять и закрепляем покажу немножко крючочек по-другому возьму 2 воздушные Мы в это время прячем видите с той стороны никакие ниточки у нас не торчат вот я при прячу ее эту ниточку хвостик наш теперь вот у нас наш промежуток сейчас мы будем делать так делаем накид вводим крючок в это отверстие провязываем Провязываем у нас на крючке 3 столбика незаконченных с накидом, и четвертая петля это наша петля от воздушных предыдущих двух, протягиваем через три и вот так опять 2 воздушные петли. Вот у нас мы дошли уже до этого хвостика. Мы сейчас тоже его будем прятать накид один столбик второй столбик третий столбик можно сразу протянуть через все четыре петли две воздушные не забываем прятать ниточку столбик незавершенный с накидом второй и третий захватываем ниточку и протаскиваем через все наши петельки 2 воздушные еще раз повторяю таких пышных столбиков у нас тоже должно получиться 18 так как у нас шестиугольник, и наши все петельки, все столбики, количество должно делиться на 6. 18 у нас как раз на 6 делится. Вот что у нас сейчас получается. Довязываем до конца ряда. И вот так держать крючок привычнее, поэтому вязание получается немножко быстрее. Просто из-за моей руки вам не всегда видно то, что я вижу Вяжем 18 пышный столбик, 2 воздушные. Опять находим вершинку нашего первого столбика, захватываем ниточку, вяжем соединительный столбик, вытягиваем и закрепляем одной воздушной петелькой. Еще раз повторю, не переживайте, что вот он у вас получается как чашечка мы его вот так немножко подтягиваем и вот пожалуйста у нас наш кружок с той стороны вот у нас остался торчит хвостик потому что вот расстояние тут получилось между столбиками мы его берем и сразу убираем все чтобы нам потом не проверять где у нас тут что еще осталось так еще раз повторю мы связали промежутках между предыдущими столбиками связали пышный столбик между столбиками 2 воздушные петли так эту ниточку мы отрезаем подтягиваем чтобы она у нас никуда не распустилась это у нас сейчас будет четвертый ряд 1 2 3 мы связали будет четвертый ряд и вот это у нас вот такой ряд чтобы у нас получился вот сейчас у нас круг, вот сейчас, и мы сейчас будем с вами формировать шестиугольник. Мы будем вязать в промежутке опять между нашими пышными столбиками, будем вязать 3 столбика с одним накидом, в другой промежуток 3 столбика, а вот там, где нам нужны будут, чтобы получился угол, мы будем вязать 5 столбиков с одним накидом. И у нас будет повторяться 2, 2 раза по 3 столбика, 1 раз 5 столбиков. И опять 2 раза по 3 столбика, 1 раз 5 столбиков. Вот таких столбиков, вот таких широких, у нас должно получиться 6. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. 6 будем вязать дальше, опять отступаем вправо, так скажем, один пышный столбик. Ниточку вы закреплять можете. Можно просто ее, вот, допустим, вытащить и привязать. Если вы боитесь, что она у вас хвостик где-то выскочит, мы его вот так сдвигаем правее и просто привязываем, чтобы она у нас никуда не делась. Я обычно просто делаю одну воздушную петлю и все вяжем 3 воздушные петли подъема в эту арочку вот где у нас были 2 воздушные петли мы свяжем еще два столбика с одним накидом и чтобы у нас соединение не получилось вот здесь допустим вот здесь прямо в уголочке мы вяжем один столбик одну одну группу с трех столбиков потом 5 столбиков потом 3 опять так мы связали с вами 3 столбика в одну арочку дальше мы будем вязать с вами в следующую арочку 5 столбиков с одним накидом не забываем прятать кончики ниток 5. дальше вяжем три столбика с одним накидом. Так, проскочила, пролетела. Посмотрела в камеру. Следующая арочка опять три столбика одним накидом прячем за одну ниточку у нас получилось 5 3 3 следующий значит нам нужно вязать 5 столбиков в арочку в эту Связали мы 5 столбиков. Так, сразу. Вот смотрите, у нас хвостики вот эти. Они тут не спрятались. Самый кончик у нас. Мы его вытащим и отрежем. Чтобы он у нас потом не торчал. Он у нас останется внутри. Вот там. И тут также. Расстояние тут побольше получается. И мы их просто вот тут отрезаем. Сразу почищаем, чтобы у нас все было чисто. Дальше вяжем три столбика. Так, опять три столбика с одним накидом. В следующую пять столбиков с одним накидом это для того мы вяжем 5 столбиков чтобы у нас получились уголочки наших шестиугольников если мы свяжем просто круглые нам потом будет неудобно их соединять получится у нас дырочки либо еще дополнительно вязать какие-то кружочки чтобы закрыть эти дырочки либо очень стягивать тогда у нас будет так 2 связали по 3 и сейчас вяжем 5 если мы просто будем круг сшивать у нас будет вот это вот место вот оно будет поменьше, чем нам нужно, и вот это вот будет вот выпукло торчать, либо вогнуто, тогда у нас не получится вот такого ровного полотна. Три столбика с накидом. Так, второй раз. Три столбика с накидом. Сейчас вяжем 5 столбиков так. следующую арочку 3 столбика три столбика так две группы из трех столбиков мы связали вяжем 5 столбиков Вот там если мы вначале вязали один одну группу из трех столбиков то и в конце у нас тоже должна получиться группа из трех столбиков значит мы с вами нигде не ошиблись если только у нас не получается так вот значит мы где-то с вами просчитались так связали последнюю группу находим воздушных петельках подъема в самую верхнюю петлю, вводим в нее крючок, захватываем ниточку, вытаскиваем и вяжем соединительный столбик, то есть просто вытаскиваем эту нитку в последнюю вот петельку. Закрепляем ее одной воздушной петлей, крепенько так подтягиваем ее, чтобы она у нас не распустилась и отрезаем ниточку. Так, ну вот белая нам ниточка больше не понадобится. Сейчас мы будем обвязывать наш мотив столбиками без накида. Вот так. Нужно нам проверить, чтобы у нас получилось с вами 6 углов. Начнем, значит, вот от хвостика. Так, 1, 2, 3, 4, 5-6, значит, все мы нигде не ошиблись так. Опять немножко мы отступаем от нашего хвостика, вводим в любую петельку крючочек. Мы можем его привязать, а можем не привязывать, просто связать воздушную петельку, кончик этот вытаскиваем, и он у нас тоже должен вплестись мы будем вязать крайний ряд он у нас спрячется в столбике без накида и вяжем сейчас мы всегда весь этот ряд столбиками без накида единственное что у нас вот здесь в вершинку из 5 столбиков мы находим центральный столбик и в него в этот центральный столбик предыдущего ряда мы вяжем с вами два столбика с накидом это чтобы нас наш уголочек стал более выраженным если мы не сделаем сейчас вот здесь два столбика он у нас опять скруглится и уже когда мы начнем соединять нам будет трудно найти центр вот этот вот видите пять столбиков с одним накидом и вот в этот центральный столбик мы вяжем Два столбика без накида. Все остальное мы вяжем просто столбиками без накида. Опять доходим до вот этих пяти столбиков в одну арочку. Находим центральный и в него опять вяжем два столбика с одним накидом. Ой, извините, без накида. Ошиблась. Давайте будем вязать. Так, ниточку мы с вами уже присоединили. Сейчас будем просто вязать столбики без накида. Одновременно мы прячем с вами наши хвостики. Вот мы дошли до центрального столбика предыдущего ряда и в него мы вяжем два столбика без накида связали мы два столбика и пошли дальше опять вяжем по одному столбику в каждую петельку предыдущего ряда Опять дошли до 5 столбиков вот наш центральный: то есть, первые два нам нужно связать просто, в третий нам нужно связать 2 столбика без накида. Первый, второй по одному, в третий мы вяжем 2 столбика. Вот, у нас, видите, уже выраженный уголочек. Когда мы будем потом либо сшивать, либо связывать наши. В шестиугольнике мы уже будем видеть, откуда начать и где у нас закончить. Опять дошли мы до центрального столбика вяжем сюда два столбика без накида дальше продолжаем просто обвязку из столбиков без накида так мы вяжем до конца это наш последний ряд нашего мотива еще раз вам повторю что вы можете выбрать 5 разных цветов можете выбрать так же как я два и чередовать их тоже получается очень хорошо сразу забегу вперед вот этот вот край крайний рядочек и потом ряд которым мы будете будем связывать наши мотивы или вы будете сшивать иголкой они должны быть вот такого же цвета, как крайний ряд ниточки. Иначе будет видно где-то недочеты, где-то косяки какие-то, они сразу будут очень заметны. А если мы возьмем ниточку того же цвета, что и последний наш ряд, то у нас это все сгладится, даже если мы где-то там ошибемся, это не будет видно. Довязываем с вами рядочек 5 центральный столбик. Сюда связали два столбика без накида. Вот, довязали, находим нашу вот эту вот петлю подъема. Она тут немножко затянулась у нас. Так. Вводим в нее крючочек и вяжем соединительный столбик. Все. И закрепляем одной воздушной петлей. Прежде чем отрезать ниточку, мы с вами проверяем, сколько же у нас в нашем мотиве получилось углов. Так, подтягиваем. Вот наш мотив. Проверяем себя. Так, один. 2 3 4 5 6. если у нас все правильно, значит мы отрезаем ниточку почему отрезаем? потому что у нас ниточка находится не там где мы вязали с вами два столбика с одним накидом. мы будем начинать сшивание или связывание наших мотив вот от этих вот уголочков. А наша ниточка, она почти посередине. Поэтому вот мы отрезаем, и ниточка нам это не пригодится. Так, сейчас я вам покажу, как легко и просто можно соединить крючочком наши мотивы. Я вам буду показывать контрастной ниткой, чтобы вам было понятно. Первый мотив я соединю контрастной ниткой, а дальше покажу вам, уже вот этой ниткой, как я вам говорила, она не должна отличаться от ниточки цвета последнего ряда. Берем два мотива, складываем их друг к другу лицевой стороной, находим наши уголочки. Вот у меня вот один уголочек, вводим туда крючок. Для этого мы здесь вас с вами вязали, еще раз повторяю, два столбика без накида. И здесь находим также два столбика с одним без накида и также между ними вводим крючок. Показываю вам, как связать контрастным цветом. Захватываем ниточку и просто ее протягиваем через два мотива. Первую я закрепляю, потому что, чтобы она у нас не скользила туда-обратно. Вот он у нас, хвостик вот этот остается. Дальше находим следующую петельку здесь и следующую петельку вот здесь. Вводим опять вот так в две петли нашу нитку, крючок, извините, захватываем, и вяжем соединительный столбик. Подтягиваем ниточку. Находим следующую петельку одного мотива и следующую петельку другого мотива. Захватываем ниточку, протягиваем через оба мотива и вяжем соединительный столбик. Можно вязать и не соединительный столбик, а столбик с одним накидом, без накида. Извините, пожалуйста, без накида. Тогда можно сюда спрятать и все наши ниточки, но шов получится немножечко погрубее, чем соединительными столбиками, поэтому я вяжу, соединяю соединительными. Вводим сразу в две петли, вот захватываем ниточку, вытаскиваем и вяжем соединительный столбик то есть мы вытаскиваем и эту же ниточку протягиваем через петлю. Так, мы с вами дошли до нашего угла. Если мы правильно все связали в предыдущем ряду, то у нас вот наши уголочки должны совпасть вот у меня вот здесь я уже ввела крючок в уголок верхнего мотива и ввожу сейчас в уголочек нижнего мотива вытаскиваю ниточку и протягиваю через петлю вот смотрите какой шов у нас получился вот так он будет выглядеть вот с этой стороны поэтому я беру для сшивания связывания ниточку именно того же цвета, которым заканчивала мотив. Иначе ее будет вот так видно. Вот мы с вами соединили два мотива. И сейчас нам нужно будет присоединить вот так третий мотив. Или, допустим, с другой, с любой стороны мы присоединяем вот нашими ровными сторонами мотивы. Чтобы присоединить этот мотив, мы складываем вот так. Сначала, допустим, нам же удобнее справа налево вязать. И мы складываем один мотив лицом, мы поворачиваем его, и сверху складываем другую, тоже лицом. Оба мотива у нас будут к нам, изнаночной стороной. Опять находим наш уголочек, вот он. первом мотиве и уголочек во втором мотиве. Берем ниточку и начинаем сшивать. Вытаскиваем ниточку, закрепляем ее. Также дальше вводим в нашу следующую петельку верхнего мотива и в петельку нижнего мотива. И вяжем соединительные столбики. Сильно не затягиваем наши соединительные столбики, иначе потом очень тяжело будет. То есть вот это вот все стянется у нас, вот это место стянется и будет некрасивое. Мы стараемся и как бы не расслабить, но и не сильно затягивать. Так, опять находим следующую петельку верхнего мотива и следующую петельку так, нижнего мотива. Вяжем соединительный столбик. так мы дошли до уголочка верхнего мотива и до уголочка нижнего мотива вводим опять в уголочки вытаскиваем ниточку и свяжем соединитель столбик чтобы у нас вот этот уголочек у нас получился красиво мы опять же верхний наш мотив в то же отверстие вводим опять крючок между двумя столбиками без накида а в нижнем ищем в следующем вот в этом тоже уголок и вводим туда крючок захватываем ниточку и вытягиваем так закрепляем ее прям затягиваем крепенько и вот складываем уже вот с этим мотивом вот видите складываем вот с этим мотивом этот мы уже провязали сейчас будем вязать здесь оно как бы с изнаночной стороны получается немножко корявенько кажется вот они как попало у нас тут все соединяется но когда мы перевернем на лицевую сторону будет все в порядке находим следующую петельку верхнем мотиве и следующую петельку в нижнем мотиве вытаскиваем провязываем это очень легко получается вы только наловчитесь вы даже потом даже не будете смотреть на нижний мотив потому что крючочек будет сам прямо попадать туда куда нам нужно вот смотрите я 2x совместила и вот мы прямо, крючочек у нас сам попадает, он другое место никуда не попадет, если только в соседний. Но это легко исправить, немножко подраспускаем, и все. Так. И вот опять мы дошли до уголочка. Находим уголочек здесь, у нас уголочки должны всегда совпасть. И уголочек в нижнем мотиве. Я вот сейчас вам закреплю, чтобы у нас ничего не распустилось. Вот мы соединили. Это левая сторона. Переворачиваем на лицевую сторону. Вот, пожалуйста. Вот мы соединили с вами три мотива. Если учесть, что вот здесь тоже была бы ниточка того же цвета, что и крайний ряд, шва вот этого вы бы не заметили. Вот я вам показываю шов, он получается аккуратный. После ВТО его совершенно не будет видно. Вот так же, как здесь, они получаются, вот посмотрите, мотивы соединились, и у нас все получилось аккуратно. Ничего вот здесь нигде не торчит, не висит. А когда соединять да, казалось нам, что все у нас тут коробом. Вот так вы можете составлять из таких вот мотивов рисунки. Можно Допустим, взять, вот, пожалуйста, смотрите, у нас получается центральный, можно взять одного оттенка, вот эти вот шесть у нас мотивов, можно взять другого, это у нас получается, смотрите, прямо цветочек, это у нас серединка, и шесть лепестков у нас получилось. И можно вот такими... Мотивами выложить, можно любой рисунок выложить, любые оттенки сюда подобрать. И вы можете также, как я всегда говорю, использовать все свои остаточки. Связать можно с этими мотивами все, что угодно. Надеюсь, что вам мой мастер-класс понравился. Спасибо, что вы досмотрели видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.